Здравствуйте, я Долгова Марина Александровна, я воспользовалась услугами Нижегородского кредитного союза. Мне очень понравилось, как работает офис, как происходило общение. После рождения второго ребенка нам, у нас остров стал вопрос с решением квартиры, и я приняла решение, что воспользуюсь материнским капиталом для того, чтобы выкупить долю квартиры у своих родственников. Я узнала о кредитном союзе через интернет, быстро нашла все контакты в нашем городе, офис и пришла уже сюда с подготовленными документами для оформления сделки. Сначала, конечно, были небольшие опасения, потому что нельзя обналичивать капитал, но действительно я убедилась в том, что это все легально, это возможно и это очень помогает, тем более, когда время играет значительную роль и нет возможности подождать до достижения ребенку трехлетнего возраста я изучила отзывы посмотрела информацию в интернете опять таки и пообщавшись с сотрудниками офиса пришла к выводу что все будет замечательно и мне помогут и сделка состоялась очень быстро все доступным языком объяснили подготовили все документы и вообще помогали с удовольствием буду рекомендовать своим друзьям и вновь испеченным мамочкам, которые родили второго ребенка, обратят, обращаться в Нижегородский кредитный союз. Там обязательно помогут и решат квартирный вопрос в кратчайшие сроки.